Всем привет! У нас новое поступление курточек. Получили мы теплые зимние курточки Манклер и Адидас. Адидас идут размерный ряд от 48 по 56. Монклер от 46 по 56. В преддверии новогодних праздников покупая куртку Манклера либо Адидас, вы получаете бесплатно шапочку либо Nike, либо Адидас. Какую вы выберете, закажете ту шапочку, я вам и вышлю вместе с курточкой. Также мы получили шапочки Диор, Адидас, Кельвин Кляй, Хелли Хенс. Поступили к нам такие вот прикольные коты-батоны: серенькие и коричневые. 90 сантиметров. Мягкая, отличная игрушка. Хороший, отличный подарок ребенку на Новый год, так и на день рождения. Также у нас поступили, как вы и заказывали, теплые термоносочки. Adidas, Nike, рибок, расцветочка разная, размерный ряд 41-47 Доставочка у нас по всей России. Пишите, не стесняйтесь расскажу, подскажу, как оформить Авито. Доставочку. Всем хороших и выгодных покупок.